Всем привет! Если вы задались вопросом, как увидеть проценты в значке батареи на iPhone 12 Pro, то вы зашли на правильное видео. Для того, чтобы увидеть процент заряда, достаточно свайпнуть вниз и мы увидим значок заряда батареи. Либо можно добавить виджет на рабочий стол телефона. Вот и все. Всем спасибо за просмотр, ставим лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и увидимся.